По остановочным ремонтам, опять-таки, в больших компаниях есть задачка сетевое планирование, календарное сетевое планирование. Тоже как бы, иметь навыки значит, расстановки таких задач по критическому пути. Не каждый механик, прожектист, сможет это сделать с первого раза. Поэтому таких людей надо готовить, их надо там, значит, натаскивать на этих планах. Но, ну, соответственно, это немножко другая квалификация.